Сегодняшняя моя, скажем так, презентация довольно носит обобщающий, суммирующий характер. Дело в том, что в Минске многие партнеры и после Минска просили поделиться с ними слайдами, с той информацией, которую я там представляла. Правда, Каюсь, я не удержалась и добавила еще некоторые новые данные, которые я уверена смогут быть вам полезны. Так что без долгих слов приступим. Хочу сказать вам, что сосудистый возраст – это фактически отражение длины теломер, поэтому вам даже и не нужно, собственно, делать никаких анализов дорогостоящих по измерению длины теломера. Достаточно просто узнать свой сосудистый возраст, и вы уже имеете понятие о том, что происходит. Ну а компания GNS, конечно, поможет нам остановить процесс укорочения теломер и повернуть время вспять. Итак. Опять хочу вам представить очень интересные слова очень умного человека. Вы знаете все, Илья Ильич Мечников, это Нобелевский лауреат, фактически основоположник такой науки об иммунитете, который называется иммунология, второй директор института Луи Пастера, собственно, после самого Луи Пастера, да, который сказал, что смерть раньше 150 лет он считает насильственной смертью. В принципе, все ученые современные с ним согласны. Итак, вы помните о том, что население Земли стареет, наши страны, страны СНГ не исключение. И фактически, исходя из того, что происходит, Всемирная организация здравоохранения вынуждена была поменять классификацию возрастов. Как вы видите, теперь молодой человек – это человек в возрасте до 44 лет, а люди среднего возраста – это люди до 60 лет. Поэтому э, те из вас, кто после 50 начинает скрипеть, что он уже пожилой, извините, вам еще 10 лет среднего возраста, который должен быть активным, продуктивным, и это возраст, когда вы должны наслаждаться жизнью. А пожилой возраст – это возраст мудрости, э, опыта накопленного, но ни в коем мере не является теперь оправданием для хронической Заболеваний, тем паче для смерти в этом возрасте. Давайте посмотрим: трудоспособное население уменьшается, пенсионеров количество увеличивается. Задача правительств всех стран мира на сегодняшний момент сделать так, чтобы пенсионеры тоже стали трудоспособными. Так кто виноват в том, что, собственно говоря, пенсионеры такими не являются? Вы видите, что еще век назад. Главными причинами инвалидности и смертности были четыре страшных заболевания. Это пневмония, это туберкулез, это травмы и диарея, как ни странно. Вот. Сейчас, век спустя, это инфаркты, инсульты, рак и диабет. Так достаточно наглядно, да? Посмотрим. 90% смертей в России... В Украине, в Казахстане, в Молдове и, в принципе, во всех странах СНГ это болезни старения. То есть, фактически, да, мы с вами победили инфекции, мы с вами уменьшили количество травм, и теперь мы хотим остановить собственно старение для того, чтобы действительно всерьез повернуть время вспять. И большая часть болезней старения – это болезни именно сердца и сосудов. Поэтому я в очередной раз повторю вам, дорогие друзья, если ваше давление начало повышаться, игрушки закончились. Время активно приниматься за свое здоровье, потому что повышение артериального давления – это, собственно, первый показатель старения сосудов. И вы видите, что факторы риска, собственно, болезни и смерти. Это действительно повышенное артериальное давление, а еще повышение холестерина, курение, алкоголь, неправильное питание, ожирение и малоподвижность. И давайте, дорогие друзья, положим руку на сердце и скажем самим себе, кто из нас в полной мере следит за всеми этими факторами риска для того, чтобы остановить процесс старения и сохранить молодость. К сожалению, не все это делают в полной мере. Что-то надо делать или нет? Посмотрите на эти цифры. Я считаю, что эти цифры – это наш позор. Продолжительность жизни в мире – левый столбик. Вот выбрала страны, которые очень часто упоминаются на конференциях GNS. Как вы видите, в общем мы буквально там <laughs> ближе к концу по продолжительности жизни в мире. И к чему стремиться надо – Франция, Германия, США, посмотрите на эти цифры, вот продолжительность жизни. И посмотрим на правый столбик, смертность в мире, ну, культурных слов просто нет. Остается похвалить только Казахстан и сказать, что Казахстану теперь надо работать на продолжительность жизни в мире, и Казахстан порвет всех не только по росту компании GNS, но и, собственно, по благополучию вообще населения в целом, ну, с помощью продукции GNS в том числе. То есть, посмотрите, нам есть над чем работать, и это очень серьезно, и я считаю, что откладывать больше нельзя. Почему в США и Евросоюзе добились успеха? Я уже показывала этот слайд, прошу прощения за повторение, но такие вещи, я считаю, надо повторять вообще каждый день, и вообще повесить его себе где-нибудь на стенке и любоваться каждый день, чтобы мотивировать себя. Половина дела – это снижение факторов риска. Пол-дела – это качественные лекарственные препараты современные, и только 6% – это высокотехнологичное вмешательство, как стентирование, шунтирование и различные, скажем так, действительно очень высоконаучные медицинские манипуляции. И вот подтверждение моих слов – Август, конец августа 2016 года время был очередной Конгресс Европейского общества кардиологов. Фактически это организация, которая дает, собственно говоря, импульс всему кардиологическому сообществу и России, и страны СНГ развиваться. Ну и эту организацию, естественно, слушают и эксперты в Соединенных Штатах Америки. Так вот, там было сказано главное что устранение факторов риска предотвращает 80% сердечно-сосудистых заболеваний, а мы, как говорит АТА частенько, умеете читать между строк, говорим 80% старения, да, и даже 40% онкологических заболеваний мы можем предотвратить, работая с факторами риска. Так давайте работать. Показывала я этот слайд, но мне очень нравятся эти слова. Зная, что доживу до такого возраста, я бы больше следил за собой. Много сослагательного наклонения, если бы. Давайте не будем говорить, что было бы, и возьмемся за тебя всерьез. Стареть можно по-разному. Посмотрите, как часто бывает у нас слева, к сожалению, и частенько даже пожилой пациент приходит к врачу, и врач говорит, ну что вы хотите, вам уже 60. И посмотрите, Олег Газманов, вы знаете, ему 65 лет, ну, я думаю, что все мужчины хотят выглядеть так 65 лет. А справа видите семейного врача из Нью-Йорк Штатов в Америке, который тоже выглядит весьма и весьма замечательно. Ему 74 года на этой фотографии. Переломный момент наступил, когда люди начали понимать, что такое старение и как оно происходит. Ведь еще, дорогие друзья, 30 лет назад никто не знал доподлинно, почему и как мы стареем. На различных научных конференциях ломались копии по этому поводу теории напечатала вот буквально мелким шрифтом, потому что все теории не влезли, и это еще не все. И самое смешное, что вот эти все теории, почему и были разногласия, потому что каждая из них была права по-своему, но оказалось в свете биологии теломера, что вот эти причины на самом деле являются последствиями старения. А старение, собственно говоря, происходит... Основным виновником его являются именно теломеры. Отдельный респект компании GNS Global именно в том, что она, скажем так, повысила весьма и весьма грамотность людей в том, что касается генетики, ДНК, хромосомы и теломер. Итак, напомню вам, что Элизабет Блэкберн была одним из трех ученых, которая получила в 2009 году Нобелевскую премию за открытие механизмов защиты хромосом теломерами. Вы видите ядро, в центре, да, в центре да, скажем так, находится генетический материал, упакованный, 46 хромосом. 23 из них мы получаем от мамы, 23 от папы. На концах каждой хромосомы находятся теломеры, их еще называют колпачками, концами шнурков, потому что они защищают нити ДНК. Фактически теломеры – это, вы видите, такие бессмысленные последовательности, которые нужны для того, чтобы, когда ДНК копируется, к сожалению, так получается, что она копируется не целиком. Фермент должен немножко отступить от края, и тогда он начинает копировать ДНК. Ну, так вот, утрачивается не участок ДНК, несущий какую-то нагрузку, а вот эти бессмысленные концы. И как только теломеры заканчиваются, грубо говоря, все уже копирование, Невозможно, соответственно, клетка размножаться больше не может, но дальше начинается самое интересное. Мы помним, что длины теломер хватает в среднем на 50 делений, у каких-то клеток больше, у клеток кожи меньше, но у самих клеток кожи больше, у клеток крови иммунитета, скажем так, ответственных больше этих делений. После этого клетка больше не делится. Соответственно, длина теломера отражает возраст клетки. И сотни, почти тысячи уже э, опубликуемых серьезных исследований в очень авторитетных научных журналах показывают зависимость между тем, какова длина теломер и насколько, скажем так, высока вероятность при этом развития болезней, а также, собственно говоря, наступления смерти. Поэтому теломеры – это показатель и возраста клетки, и продолжительности жизни, и риска болезней, связанных со старением. Вот почему на теломеры делается такой серьезный акцент. Вы видите, я перечислила здесь болезни напрямую связанные с укорочением теломер, и, собственно говоря, это болезни, которые никто из нас не хотел бы получить. И, безусловно, сейчас медицина всего мира старается всеми путями предотвратить эти заболевания. А вот это то, с чем я поделилась впервые в Минске, и хочу еще раз рассказать. Очень часто говорят, вот у Соединенных Штатов Америки там особая среда, они с ожирением, там больше чем 60% населения, они живут по-другому, а у нас здесь на постсоветском пространстве свой путь, своя духовность, свои стили, образы жизни и так далее. Может у нас какой-то свой особый путь развития? Ну так вот, хочу вам сказать, есть такое понятие в генетике, называется программирование. Не только компьютеры программируются, но и люди тоже программируются. Особые сигналы, которые действуют в критические периоды времени, могут вызвать постоянные изменения в организме. Дорогие друзья, постоянные. И заболевания, как инсульты, инфаркты, диабет, гипертония, возникают Вот ответ на то, что... Младенец недополучил во время внутриутробной жизни и в ранний период времени, и даже некоторые виды рака также, собственно говоря, связаны с недополучением питательных веществ во внутриутробном периоде. А самое интересное то, что эти изменения потом отслеживаются на три поколения вперед. То есть это фактически не изменения в ДНК, а изменения в прочтении ДНК. И вот у детей с низким весом в возрасте до года риск заболеваний сердца и сосудов и ожирения диабета выше. Это в свое время было фантастикой, когда вот об этом доложили два года назад, ну, просто в научных кругах был настоящий фурор. Ну, так вот, посмотрите, когда исследовали блокадников Ленинграда, то есть людей, переживших блокаду, обнаружилось, что несмотря на то, что выжили сильнейшие, то есть у них была сильнейшая генетика, теломеры у них оказались значительно короче. Поэтому здоровье нации играет роль еще и исторические события. А считайте, все наше пространство пережило Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, когда, скажем так, все население подверглось. И не только тяжелейшему стрессу многие погибли, но фактически большинство пережило недоедание и голод. Поэтому это тоже сказалось в какой-то мере на нас. Посмотрите, нам, я считаю, пора перепрограммироваться, потому что вот это программирование, которое происходит из-за недополучения питательных веществ, витаминов и минералов, вызывает необратимые изменения на нас и влияет на два поколения вперед. Поэтому это связано еще и с ускоренным старением клеток. Как видите, неполноценное питание матери и ускоренный рост плода приводит к укорочению теломер. Есть некое несоответствие: плод растет очень быстро, а вещества не успевают стимулировать этот рост и делать его полноценным. Вот почему, я думаю, еще и, собственно говоря, страны России СНГ являются лидерами в мире по сердечно-сосудистой заболеваемости. И шведские ученые с мировым именем генетики очень интересуются тем, что происходит у нас на пространстве СНГ. Видите, шведы интересуются, так мы должны интересоваться вдвое, вдвое собственно говоря, по сравнению с нашими друзьями за рубежом. Это я показывала уже вам, но хочу показать еще раз. Относительная длина теломера, это исследование, которое проводилось в Сибири, больше 10 тысяч человек исследовались, исключались какие-то влияния факторов риска, э, то есть и несмотря на то, что вот отсеялись факторы риска, оказалось, что у мужчин биологически так получается, что теломеры короче, чем у женщин, поэтому дорогие мужчины, беречь себя надо вдвое активнее, чем женщин. Не значит, что женщины не должны себя беречь, но мужчины под ударом, Поэтому берегите себя, дорогие мужчины. Как ни странно, старение сосудов укорачивает теломеры и еще больше способствует старению сосудов своего рода порочный круг. Курение. Еще раз повторяю, курение – это враг. Он виновен в гибели, собственно говоря, 70% тех, кто курит, Именно от преждевременного старения. И как вы видите, желтый столбик курения в прошлом тоже теломера в два раза короче, чем у тех, кто никогда не курил. Поэтому если вы бросили курить, вы молодец. Но вам нужно еще и восстанавливать собственно, свой потенциал. Останавливать теломеры для того, чтобы убрать полностью все риски, которые были вызваны этим курением. И самое интересное, что волнует всех, теломеры и рак оказалось, Феноменально, что теломеры раковых клеток, короче, если в начале исследования теломер считалось, что... Э Теломераза раковых клеток, которая работает бесперебойно, виновата в том, что, собственно говоря, рак возникает, оказалось потом, что ничего подобного. Сначала клетка трансформируется в раковую, а потом спустя некоторое время там включается теломераза, и раковые клетки распространяются по всему организму, а свои клетки организма, которые теломиразы не обладают, в обычных состояниях, они, собственно говоря, под этим натиском рано или поздно терпят поражение. И клетки с критически короткими теломерами не просто слабеют и погибают, они токсичны для организма, они выделяют вещества, которые стимулируют старение, стимулируют воспаление. То есть, получается, стареющие клетки ускоряют старение клеток, которые были до той поры молодыми. Поэтому еще хочу вам сказать одну вещь, Фактически сейчас все лекарства, которые используются пожизненно то есть для лечения гипертонии, диабета, все тестируются на то, как они влияют на длину теломер. Это прорыв. Но посмотрите, Джанес об этом говорит с 2009 года, собственно говоря, на нашем пространстве в медицинскую науку. Это активно входит только сейчас. Так что... Еще раз уважение создателям компании «Джинэ» за то, что они научные умы собрали еще в 2009 году и очень серьезно вложились в то, чтобы сделать продукты, которые до сих пор являются уникальными и инновационными. Что делает «Теломеры» короче? Да видите, столбик слева это то, что укорачивает нашу жизнь и укорачивает наши теломеры. И нехватка витаминов группы В, фольвой кислоты и витамина С приводит в том числе к накоплению вещества гомоцистина, которая повреждает сосуды и укорачивает теломеры. Хроническое воспаление, окисление в результате каких-то агрессивных факторов внешней среды, загрязненного воздуха, курение, депрессия, эмоциональный стресс, травмы, повышение холестерина в крови – это укорачивает теломеры. Ну и часики, видите, время, собственно говоря, тоже укорачивает теломеры. А что делает теломеры длиннее? Ответ только один – активаторы теломеразы. Теломераза, вы помните, кстати, я тут не стала приводить слайд, это фермент, который восстанавливает длину теломера до нормальных значений. У российских ученых возникла, собственно, идея везде продвигать так называемый код здоровья, который содержит в себе мероприятие, сохраняющие длину теломера. 0,3,5, 140, очень легко запомнить. То есть мы исключаем курение, каждый день физическая активность, 5 порций фруктов, овощей в день. Следим за давлением, чтобы оно не повышалось выше нормы. Уровень сахара крови меньше 5 милимоль на литр. Холестерин низкой плотности меньше трех. Дорогие друзья, напоминаем, мы в третьем тысячелетии грамотный человек, живущий в третьем тысячелетии, должен знать, какие у него цифры давления, сахара и холестерина хотя бы раз в год. И, естественно, ноль лишнего веса и никакого сахарного диабета. Но мы помним, что это все хорошо, но намного лучше показатели и продолжительности жизни, и меньше смертности у наших западных партнеров, как говорит Владимир Владимирович. Поэтому вот их рецепт ⁇ это не только контроль веса и давления и так далее, но они активно пользуются и антиоксидантами, и омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, и витамином D очень активно борется с депрессией, и, собственно говоря, у них масса программ по повышению общего настроя, скажем так. И подтверждение своим словам покажу вам свеженькую статью 2016 год, американский журнал эпидемиологии, которая называлась «Смех – лучшее лекарство», были исследованы 20, почти 21 тысяча пожилых японцев, а японцы, как мы помним, славятся своим долгожительством, ну, причем поровну было и женщин, и мужчин в исследовании. И выяснилось, что те, кто меньше смеется, у них на 20% риск больше болезней сердца и сосудов, ну и, собственно говоря, преждевременной смер смерти. Да? Но это все, скажем так, юмор. А, как вы заметили, система старения очень сложная, и ответ на нее должен быть адекватным. Поэтому, собственно говоря, компания GNS разработала целую систему по борьбе со старением и омоложению организма, которая заключает и восстановление теломер, это финити, и защиту ДНК от повреждений с помощью резерв, и укрепление организма в целом, а в частности и клеточных структур с помощью ЭМПМ, и баланс для тех, у кого есть проблемы с лишним весом, это система Zen Body. Ну и, конечно, внешние эффекты не последнюю роль играют. То есть мы работаем с помощью люминес и Ageless, и также заряжаемся энергией с помощью него Давайте поговорим подробнее о Finiti. Продукт действительно уникальный, таких больше вообще нет на рынках, ни аптечных, ни в сети прямых продаж, вот просто нет такого и все. Главный компонент Finiti, как вы помните, это те 65 то есть активатор теломераза 65, который был получен из астрогала э, э, китайского, и в исследованиях он доказал способность удлинять теломеры без увеличения числа раковых заболеваний, что, естественно, немаловажно. А также финити, кроме ТА-65, содержит и вещества, которые усиливают и продляют его действия. Потому что есть продукты, которые содержат в чистом виде ТА-65, оказалось, что их срок действия, в общем, на организм не дольше 5 часов то есть, соответственно для того чтобы как-то адекватно влиять на свой организм нужно было бы принимать его 5 раз в день это весьма, весьма неудобно поэтому создатели Finity предусмотрели это и дополнительно обогатили состав коферментом кюфа каиданом, экстрактом листьев проплака В6 и С который дополнительно защищает ДНК стимулирует также действие этого теломеразного активатора. И не поместился у меня, видите, состав Finiti на один слайд. Продолжу. Дальше. Все эти вещества оказывают стимулирующее действие на ТА-65 по защите ДНК и восстановлению теломер. Посмотрите на следующий слайд. Что делает фактически цикл он своего рода осуществляет как бы тюнинг, есть такая сейчас модная тема, скажем так, в генетике, называется эпигенетика, мы не меняем ДНК, мы Включаем и выключаем гены. Это происходит каждый день с нами, когда в том числе мы подвергаемся каким-то вредным факторам риска. Но в данном случае полезный фактор цикла включает тот ген, который есть у нас у всех, для того чтобы умеренно активировать эломиразу в клетках организма. Исследовался этот продукт при ежедневном приеме в течение 12 месяцев. Как вы видите, то есть его безопасность подтверждена серьезными исследованиями. Посмотрите внимательно еще раз на этот слайд, те, кто видели уже раньше информацию. Ой-ой-ой, что-то у нас тут уменьшилось. Так, чуть-чуть увеличу. Видно? Вы видите, что на ДНК влияет множество факторов каждый день. Ну и как это увеличить до нормального размера? Так. Ну вот, наверное, так. Посмотрите, воспаление, вот они, лейкоциты, вызывает повреждение ДНК. Каждый день наш обмен веществ с выделением каких-то продуктов клеточного распада также агрессивно действует. То есть эта система происходит, пребывает в постоянном, скажем так, постоянной борьбе разрушения созиданий. Безусловно, Ой, спасибо большое. Курение также очень агрессивно влияет на ДНК. Ионизирующее излучение, загрязнение окружающей среды, ультрафиолетовые лучи, то есть даже длительные, скажем так, прогулки под солнцем или, не дай бог, отдых с загаром до черноты, или солярии, это тоже повреждает ДНК. Соответственно, мало того, что нам нужно просто скажем так, восстановить теломеры. Нужно же защитить еще и собственно саму ДНК, потому что повреждение ДНК неизбежно повлечет именно за собой создание этих раковых клеток. И если иммунитет будет не готов их распознать и уничтожить, именно это является стартом. Поэтому я возвращаюсь еще раз к системе. Ой-ой-ой, что-то у нас тут происходит. А верните слайд на место, пожалуйста. Спасибо. Я еще раз возвращаюсь к системе, которую создала компания GNS, нам нужно еще и восстанавливать повреждения и защищать ДНК от этих повреждений. Посмотрите новые данные об активации теломеразы. Это свежие исследования, которые показали способность некоторых веществ также поддерживать работу теломеразы и восстанавливать ДНК. И еще раз снимаю шляпу перед учеными из команды GNS, потому что вы видите, я отметила продукты, которые содержат эти вещества в очень серьезных, скажем так, количествах, которые действительно реально благотворно влияют на организм. И все эти вещества, вы видите, ацетилцистеин замедляет старение ослабленных клеток, стабилизирует работу теломеразы. То есть finiti усиленная действительно не только Т-65, витамин Е, Финнити и МПМ удлиняет теломеры, стабилизирует теломеразу, Ресвератрол значительно увеличивает активность теломеразы, мало того, что он защищает сосуды, то есть резерв ЭМПМ, экстракт зеленого чая благотворное действие на теломеры, резерв ЭМ, зенбодишет, экстракт гинка значительно усиливает активность теломеразы, ЭМ, витамин Д усиливает активность теломеразы на 19% в клинических исследованиях, ЭМПМ, фолиевая кислота способствует активации теломеразы, ЭМПМ. Как вы видите Действие продуктов GNS, оно действительно дополняет друг друга, усиливает друг друга. Если мы поговорим отдельно про EMPM, я напомню вам, что это действительно уникальные пищевые добавки, таких больше нет. То есть это не только витамины и минералы, но это экстракты и антиоксиданты с воздействием на ДНК и замедлением изнашивания эталомер. И ингредиенты взаимно усиливают действие друг друга, помогая поддерживать здоровые биоритмы в нашем организме. Нигде вы больше не встретите 5 запатентованных смесей многофакторного действия, которые круглосуточно работают и борются с признаками старения. Немаловажная это смесь пробиотиков для защиты кишечника и нормализации работы иммунной системы. Резерв. Ну, я не знаю, это, по-моему, любимый продукт у всех. Э, в Минске мне понравилось, что практически все партнеры были с резервом в пакетике, в кармане. И когда они чувствовали, что явно уже начинают уставать от насыщенной программы, скажем так, добавляли себе какой-то жизненный тонус еще и с помощью резерва. Э, гениально то, что это действительно уникальная растительная смесь, и те из нас, говорю из нас, потому что сама, собственно говоря, не всегда могу следовать своим рекомендациям. Кто не может употреблять 5 порций фруктов и овощей в день, собственно говоря, нашли наконец выход, потому что здесь вы получите ту порцию антиоксидантов, которая нужна вам для нормальной жизнедеятельности. А биодоступный гель всасывается заметно лучше, чем любые продукты в капсулах, не говоря уже о том, что содержание ресвератрола в резерве, ну, уникально действительно. Посмотрите дальше. Я сказала вам уже, что нам нужен системный подход. Как вы помните, ожирение – это очень-очень серьезная проблема, которая ускоряет старение во всем мире. И для того, чтобы наш портрет не был похож на даму слева, нужно действовать агрессивно. Для того, чтобы знать, что такое ожирение, нужно разобраться, подходим ли мы под эту категорию. Я напоминаю вам цифры. Мы делим свою массу в килограммах на рост в метрах, возведенные в квадраты, получаем цифру. Если индекс массы тела выше 25, это уже риск, это избыточная масса тела, если больше 30, это ожирение. Единственное исключение – это мужчины, занимающиеся фитнесом. Допускается индекс массы тела 27, поскольку у них мышцы весят больше, чем жир, и 27 для них – это верхняя граница нормы. Почему почему мы страдаем ожирением? Наследственная предрасположенность 40%, но это не приговор. Недоношенность – это тоже группа риска. Те из нас, кто родился недоношенными, собственно говоря, знаете, что вам за собой надо следить очень внимательно. Искусственное скармливание – это тоже риск ожирения. И, как вы помните, очень многие, скажем так, к сожалению, на постсоветском пространстве были на искусственном скармливании, потому что время было достаточно тяжелое, мамам приходилось рано выходить на работу, и последствия этого мы видим до сих пор. Переедание – немаловажный фактор. Как говорила Майя Плесецкая, есть надо на пол ведра меньше, так что будьте бдительны. Ваше поведение – это не только проблема, собственно говоря, лишнего веса для вас, но еще и для ваших детей, которые смотрят и перенимают у вас пищевое поведение. Безусловно, низкая физическая активность, скрытый голод, о котором мы уже с вами говорили, то, что мы недополучаем витаминов и минералов из фастфуда, оставляет мозг и ткани голодными. И аппетит, получается, не подавляется вот этой высококалорийной, но бедной, скудной в плане биологической ценности пищи. И нарушение обмена веществ – это не такая большая группа, как все остальное, Напомню вам этот слайд. Последствия жирения очень многогранные и очень значимые для здоровья. И есть психологическая составляющая, и депрессия, и низкая самооценка, и в какой-то мере социальное неравенство. Вы знаете, даже в самолеты, собственно говоря, есть ограничения по весу, да, придется два билета покупать. А проблемы для здоровья очень и очень серьезны. И все это сказывается, собственно, на продолжительности жизни и тоже укорачивает теломеры. Напоминаю еще раз, средиземноморская диета признана лучшей в том, чтобы обеспечить, собственно говоря, необходимыми веществами и уменьшить риск ожирения. Но опять-таки, к сожалению, зачастую есть трудности с ее воплощением в жизнь, и поэтому ученые, собственно говоря, всех стран очень интенсивно продолжают работать над поисками выхода. Выход обязательно нужен, потому что риски ожирения видите слева весьма и весьма значимы, я бы сказала, страшны. Но тем не менее, когда мы начинаем соблюдать какие-то диеты, помните о том, что голодание замедляет обмен веществ, и все, что вы сбросили во время диеты, вы вернете в удвоенном виде, как только прекратите это жесткое ограничение в питании. Также диета – это зачастую недостаточное поступление ценных веществ в организм, а это значит, обостряются хронические заболевания, это значит, мы находимся в стрессе. Ну и, конечно, временный эффект. Только прекратили диету, и все, вернулось на круги своя. Поэтому Джинесс предложила замечательный комплекс Zen Body для того, чтобы сбалансированно отрегулировать обмен веществ и подойти к управлению весом весьма системно и целостно. Вы видите, что эта система включает три продукта – Zen Body Shape, Zen Body Fit и Zen Body Pro. И кроме того, что мы притупляем чувство голода и активируем э, сжигание жиров, мы еще и, собственно говоря, регулируем обмен веществ и приводим тело в тонус. Напоминаю вам, что Zen Body Shape – это капсулы, там содержится, собственно говоря, уникальный состав и экстракт манго, который регулирует обмен веществ и помогает сжиганию жира, а также помогает контролировать чувство голода за счет того, что нормализует уровень лептина в крови. Zen Body Fit – это, собственно говоря, очень такой полноценный аминокислотный состав, то есть после того, как вы занялись физической нагрузкой, вы восполняете нужды организма по аминокислотам, и организм не расщепляет собственные белки мышц для того, чтобы потребить эту энергию и как-то помочь другим мышцам, которые, скажем, были более напряжены, а вы просто, скажем так, получили низкокалорийный продукт, который наращивает мышечную массу, обуздывает голод, потому что вы восполнили всю нехватку веществ, и мобилизует жировые отложения. ZenBody Pro вообще мой любимый продукт, честно вам скажу, потому что он и дает ощущение сытости, и вы можете заменить, скажем так, один прием пищи этим продуктом, а еще и он поддерживает иммунную систему. Напомню вам, что у системы ZenBody есть взаимно дополняющее, взаимоусиливающее действие, то есть чувство насыщенности вы ощущаете быстрее, потребляйте именно то количество еды, которое нужно вашему организму, и за счет этого вы контролируете свой вес. А Вот это то, чем я хотела с вами сегодня поделиться новеньким. Напомню тем, кто не знал, и сообщу, что в нашем организме вообще микробов больше, чем собственных клеток, более чем 10 раз. И наши микробы, с которыми наш, которые с нами живут постоянно, содержатся и в носу, и в ротовой полости, и на коже, и в желудочно-кишечном тракте, и в, даже в мочеполовой системе. Вот обложка справа, видите, из журнала Nature, это такой достаточно авторитетный журнал в западном мире, научно-популярный, этот номер был посвящен именно микробам кишечника и заголовок был, видите, наш другой геном, потому что действие микробов кишечника действительно значимо на здоровье. Обязуюсь Казахстану перевести слайд на русский язык, торопилась, просто хотела с вами поделиться. Как вы видите, микробный состав кишечника влияет и на обмен веществ, и на ожирение, и на иммунную систему, и на работу сосудов. И привожу вам достаточно свежую статью из журнала 2015 года, Дисбактериоз кишечника связан с артериальной гипертонией, то есть читая между строк со старением сосудов. И мероприятия по коррекции микробного состава могут, собственно говоря, быть серьезным мероприятием инновационной стратегии нутриционного лечения гипертонии. Дорогие друзья, может быть, кто-то из вас помнит, мы, скажем так, с дисбактериозом прошли достаточно много разных стадий. Одно время даже звучали публикации во многих СМИ, что дисбактериоз – это миф, такого состояния существует. Но практически врачи прекрасно знают, что это есть, и мы часто с этим сталкиваемся и вынуждены как-то эту ситуацию корректировать. Ну так вот, посмотрите, GNS не только заботится о длине наших теломер, не только заботится о том, чтобы восполнить утрату питательных веществ. В ZenWody Pro содержится собственная пробиотическая смесь 10 миллиардов колоний образующих единиц. Кто, если здесь присутствуют врачи, они знают, половина лечебных препаратов, которые мы используем для контроля дисбактриоза содержит миллионы. То есть вот PM содержит профилактическую дозу, 50 миллионов. Каждый день вы получаете для того, чтобы держать на нормальном уровне, собственно говоря, свой микробный состав, микроэкологию, как говорится, сейчас кишечника. А в просто содержится 10 миллиардов. Это просто фантастика для тех, кто хочет скорректировать работу кишечника. Ну и плюс пребиотические волокна будут пищей для этих бактерий, чтобы они, скажем так, задержались кишечники и творили свои добрые дела. Вы видите, здесь я привела портрет Мечникова, потому что именно Мечников был тем человеком, кто первый высказался о гигантской роли лактобактерий в иммунитете и вообще здоровье человека. Так что с помощью этих продуктов вы как бонус получите еще и коррекцию дисбактериоза. Напоминаю вам, что с помощью Zen Body вы достигнете замечательного контроля веса, но... Для сжигания жира нужно на 15-20% больше кислорода, чем для сжигания глюкозы. Поэтому то, что производитель рекомендует практиковать физическую активность, выйти пункт 2, я выделила жирным, живите активно. Это обосновано, потому что вам нужен кислород для того, чтобы сжечь жир, который мобилизовался с помощью продуктов системы Zen Body. И еще выделила ограничение употребления алкоголя. Видите, что по калорийности алкоголь стоит между углеводами и жирами. Это почти как жиры. Поэтому алкоголь это, собственно говоря, весьма не безразличный продукт для того, чтобы нарастить себе дополнительную массу тела. Если вы хотите похудеть, с этим тоже надо быть весьма и весьма внимательным. Роль продуктов GNS просто феноменальна. Мы не только воспроизводим здоровье, укрепляем здоровье родителей. Мы не только формируем здоровье с помощью коррекции образа жизни, особенности питания, помогаем устранить временные привычки, восстановиться после того, как бросили курить, но мы еще и помогаем восстановить здоровье, как реабилитацию, когда хронические заболевания уже есть, в дополнение к лечению, увеличить адаптацию организма и оздоровиться в целом. Поэтому системный подход – который практикует GNS Global, он действительно уникален и поможет работать со всеми факторами риска, которые сейчас известны ученым в том, что касается старения и, наоборот, возвращения долголетия. Напоминаю о том, что учиться, учиться еще раз учиться, это действительно очень важно, и понимание – это ключ к успеху. Поэтому посещайте, пожалуйста, канал на Долголетие ТВ, слушайте лекции доктора Уильяма Амзалага, где он очень четко и понятно рассказывает о каких-то основных вещах. Ну и увидимся в Казахстане. Большое спасибо за внимание. Варвара, спасибо большое. Спасибо, Анна. Вот не знаю, что-то там творилось немножко, технические какие-то неполадки со слайдами, да, надеюсь, всем все было видно. Вот много вопросов очень, я хочу вам сказать, хочу вам сказать. А, поэтому, вы знаете, мы посмотрим, уважаемые участники, мы посмотрим все вопросы, ну, как и... всегда, скайп-линия сегодня будет работать, поэтому стучитесь в Skype, звоните, пишите. Вот, с 5 до 7 вечера я буду в скайп-линии. Вот на слайде вы как раз видите эту всю информацию. И были партнеры, которые ]HANC痛. только присоединились недавно и не знают. Пожалуйста, фиксируйте. И в назначенное время с 5 до 7 часов московского времени вы можете попытаться дозвониться до Варвара и получить индивидуальную консультацию.